Зелено-белый, ой, зелено-белый, белый, белый, белый, зелё зелё мем белый, белый да, черно-красный, зеленый-белый. Хорош. Только по-моему тут у нас. Раз, два. Я это голландский штурм я полагаю. Парни, у нас есть такое. У нас есть небольшая проблема. Ребята, зачем вы меня окружили такой такое? что вы делаете? Бедный линь. Сасать, сасать. Куда же там, блядь? Ниже только ЦК КПСС звонит маршала КПСС Ленин, КПССС Ленин звонит, теперь маршал мне Ребята, у меня к вам есть просьба Блять, разойдитесь, я наконец-то обучаю этих рядовых Хорошо Рядовые расходим На две форме это нормально Так, Вообще, почему ты черный, Я не понимаю Ракс это одно Всё. и то же. Мы командиром... И... Кто-то модельки перепутал. Две модельки. Форм. Почему по... директор БСО форм... черный? Почему командир сети черный? Это вас надо спросить. Вы привозили броню? Почему у вас зеленая контрабанда? Я понимаю, что у вас зеленая. Ах, украинцы тоже зеленые. Вот у нас вон вообще количество Идёмте, есть. Отойдемте. Неправильный командор какой-то. Отойдемте. <связь> ну пойдем. Че, я предлагаю, короче, ну просто, а, просто идем сейчас и проводим экскурсию тебе по базе. Ну, чтоб ну ты вот. отъебался от нас. Бля, что такое? О, Оо, ебать! Я свидетель. осуждаю, окей, осуждаю. Чем бомбить? Ух, непокапиталистики да. Повышен до срыва рка. КПСС. за командиром, а то он обидит Нет. На следующий лифт точно успеем. Пошел нахуй МД, не обижайся, черный. Здравия желаю. <связь> я извиняюсь, я больше не буду называть вас черным. Ой, я тоже, тогда в таком случае я тоже. Рассон извинился. Окружаем, окружаем, секретарь. окружаем, я тоже, я алмаз тоже. Алмаз вене... вип, алмаз вип. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Бля, ну, же сетишки, ну, мы же не знаем, что такое алмаз вип. Коммадера вы нас прощается. Вам бур -бур. сказать честно? Да. Вы Давай. меня уже в край заебали. Нет, все, ребята, это ёбанька. У меня уже сил нету, блядь. СТ, постройтесь с полковником. СТ, в одинарную колонну. Так. Так он поворачивается, как за ним-то стоит. Блядь, не двигайся. Прошел слушай! Да я за полковником по приказу стою. Подвинься жопу свою, блядь, назад. Заведите им нормально. Там еще один кадет, полковник. А, ну что, особен? Не! Пол еще одного кадета. Все, саку -то, саку -то, саку -то. Строй, давай, кадета А где сакута, Я говорю, блядь, что Я чудесный, я все, ребята, свободным строем идем вон к открытому лифту, блядь. Я с вами слежу, блядь. Сейчас они все разбегутся одновременно, я вам отвечаю. Вау. Каждого догонит. Но в лифту тут только белые. Я гоню, я не да. Да. Нет, блядь, еще раз я такой пиздокат, ты такой пиздок. <свят> <связываю> за что? Да совсем да Нахуй, ебаный, блядь, заебали вы. Там морали, тут, тут орете, блядь. да за да давай, блядь, Олег. Давай, Ленин ты все таки мне кажется хочешь давай. Давай, да Да давай, давай, давай, давай, Идешь вот туда и против да? меня обучали. Обучите Обучи меня, меня, пожалуйста. Дефект, я уверен, что, что вы знаете. Может, дефект. Ты можешь ты их, можешь, короче, всех ко, ко мне привязать, не чтоб не они не не чтобы они не разбегали. Привищи всех ко мне. Чё они за они за все все это, короче, на это расизм, наоборот, короче, короче там же черный угнетали, теперь белый гунитар, блядь. Ну-ка, дифиг, я сейчас всех на каретку закидываю, потому что блять никого нахуй не буду обучать на этой базе. Ура! Ура! Так, ну, ну мое дело по писанами, поэтому я пошел. Попробуй, слышишь, что? Спасибо. Попробуй,